Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами я, Серия Кролик. Ну вот вчера мы съездили в город Бобруск, купили себе сеточку, чтобы сделать эти две клеточки, то есть сеточку на пол. Угу. Метр погонный 18 рублей, то есть метр 0,3 или 0,2 на сюда на 2. неприятно было был инцидент. Приехали в магазин, а сеточка была последняя. Я говорю, мне нужно 4 метра сеточки. Больше не нужно. Начали мерять, остается кончик 73 сантиметра. Блин, я говорю, ну понимаете, мне эти 73 сантиметра ну, никуда не пойдут. Mm -hmm. Ну, куда его? А он говорит, а иначе вы не купите ну, ту сетку. Я говорю, так продайте мне тогда 2 метра и мне хватит. А он говорит, это последний кусок, 4 метра 72 или 73 сантиметра и все по другому не продам. Короче, позвал менеджера, аж Короче, все равно крестьяне будет идиотом, а они будут все равно зарабатывать деньги. Куда мне сейчас этот кусок деть? Я же, он же не бесплатно же мне попался, да? просто и заплатить. Ну, короче, спорил-спорил, сетка все равно мне нужна, в другом магазине ее не было, и кататься по городу, тем более в вчерашнюю погоду, это было ужас. Так что сеточка у нас есть, будем сегодня строить, пересаживать своих кранчат, потому что они уже и так там uh -huh. воюют. Ну, не в этом проблема. Проблема у нас в другом. Когда приехали сюда домой, тут целый апокалипсис. В бобруске было все вроде бы более менее адекватно. А вот у нас почему-то просела дополнительно еще земля. Весь старый кирпич, который я туда бросал, все это провалилось дальше угу. глубже. Это я вчера вечером уже в 7 часов вечера привез еще дополнительно, кинул еще столбик. Угу. Там, где, видите, столбик закинул сюда, кирпичи накидал. Все-таки сегодня поеду за двумя мешками цемента, сюда засыплю э, песка, нам, который должны мне привезти, uh -huh. э, засыплю песок и сделаю небольшую такую стяжечку. Потому что это все мне надоело, была ямочка в два раза меньше, uh -huh. она увеличивается. Куда это все оседает? Воды не было, то есть это сейчас не за счет воды, что какая-то вода поступила сюда. Воды нет, вон посвяти ее туда, скажи, uh -huh. воды нет. Ну, не в этом дело. Она проваливается, значит надо uh -huh. что-то Все сухенько. Делать. Это тоже не проблема. Пойдемте покажем, что у нас натворилось на улице. Ну вот, друзья, к сожалению, произошло у нас маленькое ЧПН. 40 листов шифер полностью в требиске. А весь наш аккуратненько вызвал только прям, потому что у них находится а, потолок подшитый пенопасный. То есть не ну, так холодно. Ну они накрытые. Да, пошли Ну вот посмотрите, весь шифер оказался уже у нас на полу. Ой, тут 40-42 листа. Соседские курки вот там уже ходят Ну это хорошо, пускай ходят Потому что мы соседям вчера причинили ущерб Пробило здесь Три листа шифера Неприятность Нужно будет с ними разобраться <свес> Дальше допить оставшиеся, шучу, конечно Ой, блин Подорвало всю это вот Все наше сооружение Как-то наше песик еще не сдуло, я не знаю я Да, Он довольный, Рекс могу, Рекс <свес> Ты пережил такую рову одну Жил Страшно тебе было, да? А -а -а. Все бочки голые, все. голые ну, А что накрыли? Ну, накрыли? Вот все валяется и цыпа-цыпа-цыпа, какие красивенькие Юлька, хватай, пока соседи спят Тут у них красиво есть Красивые петухи блин, и куры Хватай пока соседи спят. Посмотрите, друзья, все поломало. Все поубивало. Трендец. С крыши сорвала два листа шифера. Не знаю, как сейчас лезть, блин. трендец. Скот оторвало. Ну ладно, выискать не страшно. Агоньки надо уже снимать, потому ну, что он, все валяются. Не, не провало это, не провало не. Так, все это, конечно, еруда. 40 листов мы купим. Как раз мы же собирались продавать. Ох. Если погода позволит, то завтра люди за ним приедут и заберут. Так что шифер вы может, и не будем, честно, покупать. Купим это на первое время. застерим, чтобы просто не замыкало наше сооружение. Да, 40 листов шифер по 16 рублей. Или по 18. 18. Ага. Дороговато будет для нас. То есть, год вот поросенка надо держать, чтобы шифер купить. Блин. И не хватит еще, может? И может, не хватит. Ага. Сеточка. Почему, друзья, я не делаю сеточку полностью на клетке? Потому что она дорогая. Мне доску, э, вот в свое время достал доску, да, мне она сейчас бесплатная, поэтому я и делаю сейчас так бесплатно. Ну а сетка, сетка нынче очень дура Кусок, вот 4 метра тут сколько, 100 рублей, 5, 4,73. Поэтому <coughs> триндец. Ой, главное, что все живы-здоровы. Никто не пострадал. вчера было жесть. Да, То... все живы. Крыльчатник целый. Все положено. Только вот эта яма продолжается. Колодец, блин, какой-то. Ну, да. Тут тоже все цело. На улице морозик. Но снег растаял за вчерашний день полностью. У нас снега было. Ну дождь вчера Шифер, был. Да, дождь. Плюс 4 будет. Так, видос не будем затягивать. Все. Всем, друзья, спасибо. Будем делать дальше клеточку. Подписывайтесь на канал, будьте в курсе всех событий. Конечно, душе творится трендец, но ничего не делаешь. Что не делается, то к лучшему. Как это говорят в простонароде. Я на гору, а черт за надо. Потому что не жили богато, нечего и начинать. Все, всем пока, друзья.